И что ты делаешь? Танцуешь. Танцуешь? Ты идешь гулять. Я Даня, как тебе погода? Плохо. Плохо? А почему? Ну что, пойдем? Привет! Нашла качели? Здравствуй! Здравствуй! Как твои дела? Привет. А ты где находишься? У водички. Финский залив? В Водичка. Посмотрим, потрогаем водичку. Видишь, ж, видишь. Холодно. Да, Данюш, холодно? Купальня купальня да не холодно. Купальник взяла Да, купальник взяла. Ну ладно. Давай потрогаем. Анюшка назад, назад, назад, ты что? Холодная? Иди вдоль берега, бежи. Пойдем дальше вдоль берега пройдемся. как? Приветики. Приветики. Котлетики. Котлетики, приветики? Что делаешь? А горка не мокрая? Не мокрая горка? Ну, чуть-чуть ну, капельки. Чуть-чуть капельки, то есть, немного, чуть-чуть. Катайся. Ну что, всем пожелаю всего самого хорошего. И всем приветствую привет меня в заливе. И всем пока-пока.